Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И сегодня я хочу вам рассказать один способ, который, я думаю, пригодится вам. Запоминайте, сохраните это видео к себе обязательно, чтобы потом, когда вдруг случится такая неприятность, вспомнить и пересмотреть. Итак, Иногда бывает так, что пряжа закончилась, а изделие еще не довязано. В таких случаях мы начинаем искать пряжу, находим ее, приносим домой и видим, что есть минимальные различия. На первый взгляд они, казалось бы, незаметны, но если продолжить вязание, то эта разница будет явно видна. Что можно сделать в этом случае? Смотрите, вот у меня недовязанный джемпер. Было здесь несколько рядочков провязано. Я их распустила и намотала на пустую бобинку. А это новая пряжа, которую я нашла в другом совершенно интернет-магазине. Она мне пришла. И вот как раз получилось то еле-еле заметное отличие. Сейчас я вам покажу, как можно ввести эту новую пряжу, чтобы не было видно разницу. Я предлагаю несколько рядов провязать методом хеликс, то есть вот у меня старая ниточка, да, кстати, должно остаться какое-то небольшое количество на несколько рядов хотя бы старой нитки, и вот у меня новая нить, которую я сейчас буду вводить в вязание, то есть вот последняя петля провязана старой ниткой, следующую петлю я буду провязывать новой ниткой, То есть вот так вот подряд все петельки теперь я вяжу новой нитью вот у меня остался хвостик новой нити и я оставила в покое старую ниточку сейчас я весь ряд провяжу новой ниточкой и когда я дойду до этого места я к вам вернусь смотрите вот я довязала до того места где я начала вводить новую ниточку вот оставленная старая ниточка и до нее я не довязала две петли в принципе сколько петель здесь оставлять не имеет никакого значения можете оставить 2 3 5 10 сколько угодно то есть сейчас в данный момент я оставляю в покое новую нить подхватываю вот эту вот старую и вот эти оставшиеся петельки между ними я просто переснимаю. Вот так. Все. Вот последняя петля у меня провязана старой ниточкой. Я дальше продолжаю вязать. То есть вот тут, тут как раз та первая петелька новой ниткой провязана. Придерживайте ее, чтобы она не выскочила. Я дальше продолжаю вязать старой ниточкой. То есть получается, что мы сейчас чередуем ряды по методу хеликс, и вязание у нас происходит по спирали. То есть вот мы прошли один ряд, пришли, не дошли, подхватили нижний ряд, прошли, не дошли, и так мы будем чередовать. То есть я сейчас старой ниточкой довяжу вот до этого места, вот, где у меня оставлена нить несколько петель оставлю между ними потом подхвачу вот эту нить снова новую эти три петельки или сколько там пересниму на правую спицу и продолжу вязать в следующем ряду вот этой ниточкой сейчас я провяжу и покажу что у меня получилось ну вот я провязала несколько рядов чередуя старую новую ниточку, Камера, конечно, не все оттенки передает, но даже я уже не вижу отличий. Таким образом, можно избежать контраста, если у вас попались нитки из разных партий. Надеюсь, что этот способ по методу Helix вам понравился. Вы запомните его и будете использовать. Конечно же, я желаю, чтобы вам хватало всегда ниток на ваши проекты, чтобы нитка не заканчивалась в самом неподходящем месте. Желаю вам ровных петелек. На сегодня у меня все. Пока-пока. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия.